Дель шпандау построена или заложена наш в 16 веках на данной табличке у нас указан генерал, который освободил Шпандал 27 апреля 1813 года. Ну, вот после Наполеона. Представляете, да, заложена в 16 веке. Середина 16 века. Ну, понятно дело, что она реставрировалась. Крепость-то мощная на самом деле. Но судя по всему, вот так вот наверх чуть-чуть. Ну, судя по всему, она как бы так же, как и крепость в Кёнигсберге перед Наполеоном пала. Вот. Же... Гениально, да? сколько хлопот. Ну, в общем, цитадель была построена, заложена на месте бывшей средневековой крепости и является, как я сказал, наиболее сохранившейся. Судя по всему, она, видимо, не сопротивлялась никогда никому э -э сохранившейся крепостью, цитаделью эпохи Возрождения. Получается, в 1806 году Наполеон уже брал эту крепость. Затем... Повторно она была захвачена, опять же, Наполеоном в 1812 году. Вот. Были очень сильные разрушения после этого, после Наполеона. Наполеон любил разрушать крепости. Достаточно вспомнить крепость Смоленске. Наполеон там очень много башен уничтожен. Здесь тоже много было всяких... Разрушений, в том числе по неосторожности То, что бастион королева взорвался в 1713 году Потому что там складировали неаккуратно порох Я нашел стату. Я люблю вещи Которых нет Мариан фон Веревкин Это у нас бывшие помещения э, Казарм Старые казармы ну и, соответственно, здесь сегодня центр для современного искусства. Вот это здание, э, за деревьями, ну вот здесь будет больше видно, это ателье художников. То есть э, город отдал эти эти площади под мастерских художников. Возможно, они здесь прямо живут. А здесь также находится какой-то театр. Ну и, соответственно, они здесь платят арендную плату. Здесь мы можем поподглядывать в мастерские, что там у них происходит. Различные куклы, мастерские шитья, Что здесь только нет, короче. Очень прикольно да, сделали, то есть старое помещение, которое вообще уже, в принципе, непригодно. Адаптировали для художников. Это, собственно говоря, есть бастион Кронпринц. Всего здесь имеется четыре бастиона. Второй называется Бранденбург, третий – Королева и четвертый – Король. Очень-очень здесь, да, так уютно. И вот помост такой деревянный, вообще шик, по нему водочка заплывает, так заходишь спокойненько. И погреб себе, да. Но вот такой здесь симпатичный причал имеется, и, соответственно, ну, все продумано, да. То есть он там вот в углу, в углу он там, где синие затворки. Оттуда, как я понимаю, всякие лодочки и приплывали. Оттуда можно было по воде выбираться на канал. Здесь оказывается можно еще подняться наверх, сейчас мы посмотрим что здесь у нас меняется. Но, в общем крепость в достаточно хорошем состоянии, посмотрите какая толщина стен, все в отличном состоянии, Ну понятно под маращитель, но тем не менее, тем не менее, выглядит все очень шикарно. Здесь да, художники Расположили свои произведения искусств вот про которых как раз я говорил. Различные гипсовые бюсты, фигурки и даже вот человек полный рост. Вот, в общем, это... Смотрите, да, какие затворы вообще супер. Во время Первой мировой войны здесь находилось военное производство. С 1935 года в цитаделе Шпандау располагалась засекреченная лаборатория. Здесь производили нервно-политический газ Табун. Вот. Ну, немцам свойственно да? такие эксперименты было проводить. Известно уже с Первой мировой войны. Вот. Ну и когда в 1945 году советские войска вошли, подошли к Берлину и, соответственно, зашли на окраины Берлина, это вот Шпандау в том числе, майору Василию Гришину и капитану Владимиру Галу удалось данную крепость взять без единого выстрела. Смельчаки-переговорщики, которые с белым флагом отправились в эту крепость, они сумели увидеть обороняющихся, и те без единого выстрела сдали крепость, капитулировали. Таким образом, эта крепость осталась вот в таком, достаточно первозданном виде. Такой замечательный вид да, открывается с, с этого густиона на Хафель, на реку Хафель и новый район Шпандау. Здесь уже кладка у нас новая, доделали этот фурок, это что такое, так сказать, прикол кирпичной фабрики. И ну, стилизовали. А здесь уже как бы настоящая реальная а, гравировка на этих кирпичах. И она выделена жесткой белой краской. И это тоже придает свой такой дизайнерский стиль. Кругом все закрыто, ворота.